Пока не забыл еще одна штука, точнее еще одна, один косяк, который мы допустили. Мы заработали достаточно хорошо. Мы сделали все ошибки, которые только можно было. Вы так же, как и я, можете инвестировать в Москве. Вот это… Привет. Меня зовут Андрей Меркулов. Одно возражение, о котором я услышал то, что инвестировать можно только в Москве и Подмосковье. Да, кстати, мы сейчас находимся в Подмосковье, да, вот там вот. Через дорогу Москва да? Как вы наверное знаете, если вы читаете наши рассылки Я сам не живу в Москве То есть я живу в Липецке Основной бизнес у меня находится в Липецке Я хотел ну, буквально на своем личном примере Показать то, что по сути Вы так же как и я можете инвестировать в Москве Вот эта новостройка, Она сейчас завершена Мы сейчас ждем выдачи ключей Она находится в Москве все в 4 километрах От МКАД, причем здесь недалеко Платформа, там находится Станция метро ОМ то ли Дмитрия Донского, то ли еще какая-то. То есть здесь на самом деле все очень близко, близко, все очень вкусно. Но самое интересное то, что, по сути, когда я ее брал, я даже не задумывался о том, как она выглядит с точки зрения инвестиций, то есть насколько она интересна в плане вложения денег. И сразу забегая вперед, несмотря на то, что, на мой взгляд, мы заработали достаточно хорошо, мы сделали все ошибки, которые только можно было. Давайте расскажу немножко о цифрах. Да? Когда мы ее покупали, она стоила 7,5 миллионов, мы ее взяли. И, соответственно, первый взнос у нас получился порядка миллиона. То есть, миллион рублей личного капитала мы вложили сразу первый взнос, плюс страховка, плюс там некий расход на риэлторов, оформление и так далее. Соответственно, это было в декабре, прошло 9 месяцев, сейчас сентябрь мы платили изрядно, мы платили постоянно проценты. То есть, получилось 9 на 75, это еще... 675 тысяч, то есть личного капитала Который мы вложили в эту новостройку 1 миллион 675 тысяч рублей Сейчас она готова, рыночная цена Этой квартиры 9 миллионов Причем 9 миллионов до того Как мы получим свидетельство То есть прямо на текущий момент Что это значит? Это по сути значит То, то что если вычесть все деньги Которые я вложил, если Мы продадим новостройку выплатим кредит, и выплатим, и заберем обратно те деньги, которые мы вложили лично, у нас останется 925 тысяч рублей, либо, то есть только представьте себе, каждый месяц по 100 тысяч рублей, один раз мы приехали, купили эту новостройку, наделал все ошибки, ну, квартиру в новостройке, да, до новостройки нам пока еще, как сказать, Скоро, но ну мы над этим работаем То есть мы купили квартиру, один раз подписали документы 9 месяцев платили ипотеку Приехали, продали эту квартиру И получили 100 тысяч рублей В месяц, не работая Не создавая бизнесу, не запуская Каких-то денежных проектов При этом мы взяли большую квартиру Которую, ну, она не самая ликвидная Сразу скажем, и она не растет Так, как, допустим, однушки То есть даже если мы сейчас продаем ее И покупаем на эти деньги, там, 3-4 Однушки в ипотеку, то буквально там через 10 месяцев мы получаем с каждой однушки еще по миллиону. При этом мы сами можем не жить в Москве. Мы приезжаем, подписываем документы, оформляем ипотеку, как это сделали мы, например. И после этого, собственно говоря, вы можете эти деньги вынуть еще раз прокрутить, либо вы можете просто одну-две рации получить себе хорошее качественное жилье в Москве или в Подмосковье. И будете инвестировать, даже если вы живете не в Москве. Всегда найдутся люди, которые вам расскажут, помогут. Главное, чтобы вы этого хотели, создавайте денежные потоки и действуйте. С вами был Андрей Меркулов. Увидимся. Пока не забыл еще одна штука, точнее еще один косяк, который мы допустили, то что э, это очень большой первоначальный капитал, да, то 675, согласитесь, это сумма, которую не каждый может вложить там для того, чтобы купить какой-то инвестиционный объект, даже несмотря на то, что он до приносит достаточно приличную доходность по сравнению с теми же акциями. И на самом деле здесь есть отличное решение – это брать маленькие квартирки. То есть по статистике, вот мы даже смотрели, прослеживали рост цен на, на недвижимость под Подмосковье, и получилось то, что в среднем больше всего растут именно самые маленькие квартиры. Их всегда легче продать, они уходят самые первыми, они дорожают примерно на миллион, а то и выше, в зависимости от района. И самое интересное, что на них нужно гораздо меньше денег. Новостройка дорожает, денег нужно меньше, капитал растет, и по сути вы можете также начать инвестировать, но уже не делая таких же ошибок, которые совершили в свое время мы, взяв большую квартиру, которая выросла там также на 2 миллиона, но мы потратили очень большое количество денег. То есть за эти же деньги мы могли взять там две однушки, например. Если постараться, там могли бы даже, может быть, и три. То есть всегда просчитывайте варианты и планируйте, как вы будете выходить. Ну, собственно говоря, вот эти ошибки, то, что берите маленькие квартиры, они лучше всего уходят, не бойтесь инвестировать, даже если вы находитесь в регионе. Просто соберите информацию, найдите, человек, найдите людей, которые уже этим занимаются и, соответственно, инвестируйте вместе с ними. Удачи!